Всем привет, меня зовут Любомир Борода. Сегодня я сниму небольшое, коротенькое видео. Видео по наличию фурнитуры у меня в ассортименте. Потому что вы часто спрашиваете, что сейчас есть из фурнитуры, ну и какие браслеты можно заказать. И как бы каждый раз фотографировать не очень круто получается. А вот показать вам такой вот видос, я думаю, будет сразу все понятно. И этот видос я как раз смогу показывать когда вы ко мне обращаетесь так давайте меньше слов больше дела из моих так сказать уже классических застежек любомир борода в наличии в достатке бусины с казаком и либо его еще мы называем святослав хоробрый они есть варяги самая наша первая бусина и одна из самых популярных есть в достаточном количестве викинг. Кто-то его прозвал казаком, но изначально это был викинг. Тоже есть, тоже есть достатки. Также бусины, Бухский гард Бусина пряжка имеется в наличии. Из новинок, вы, наверное, помните, у меня был вот такой вот варяжский щит. Мы сделали еще щит с изображением. Индейцы, вождя индейского племени теперь у нас есть щит спартанский и щит с изображением такого вот волка то есть все щиты в нормальном остатке и эти щиты используются в качестве пуговицы застежки для браслетов переходим к молоточкам Молото-кресты, крестолофа, Волчий крест. Они есть в наличии. В нормальном тоже складском остатке. Соответственно, можете заказывать. Появился вот такой молот это сталь. Вот, их у меня мало. И с ними я еще не делал браслетов вообще. То есть, если кому-то интересно, можете заказать. Он будет стоить дешевле, чем браслеты с фурнитурой из бронзы. Вот такой вот молоточек маленький, есть один сейчас. С ними я сделал достаточное количество браслетов, вы их видели. Есть вот такие топорики, тоже стальной, и браслет, соответственно, подешевле бронзовых. Вот. И молот наш, он есть в наличии в нормальном складском остатке. Переходим к темлячным бусинам. Ну, всем известный индейец, голова индейца. Вот эти бусины можно заказывать вне зависимости, то есть их можно заказывать не обязательно в браслете или в темляке, а даже просто как бусину, я могу продать. Вот. Потом Бирдмен, бородатый череп, темлячная бусина. И из новинок череп Панишер, тоже темлячная бусина. Вот. вот эти три бусины можно рассматривать э, как э, я могу их продать отдельно, короче, что это, что это, что это, либо в темляке, либо в браслетах и якорь, якорь Любомир, они тоже есть наличие. Вот еще есть э, вот такие вот бусинки, они с рунами. Детально могу уже по запросу фотографию каждый прислать да. в личку. Собственно, да. вот он весь сегодняшний ассортимент. Ссылки на ресурсы, как связаться со мной, я оставляю в описании к этому ролику. Пишите, заказывайте. Хорошего вам дня. С вами был Любомир Борода. До новых встреч.